Друзья, в этом видео мы научимся с вами делать слайд-шоу из фотографий в стиле маятника. Вы такое наверняка видели в инстаграм, в историях или в рилс, в коротких роликах шортс на YouTube, в тиктоке, и я покажу как это делается. Это совсем не сложно, и работать мы с вами будем в приложении CapCut, которое, ну, во-первых, бесплатно, а во-вторых, оно доступно и бесплатно. Как для android так и для apple на ю нельзя использовать музыку с авторскими правами поэтому для урока мы будем использовать музыку без копирайта а после того как вы освоите этот метод и поймете как это все работает вы сможете взять аудиодорожку из популярного reels в instagram как вытащить звук из instagram и наложить на него свое видео или слайд-шоу я рассказывал в одном из своих видео ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии под этим роликом также я вам отдаю плейлист.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 Итак, друзья, кликаем CapCut, кликаем «Новый проект», выбираем «Фото». Теперь нам нужно выбрать изображение, и они будут отображаться в слайд-шоу в том порядке, в котором мы их выберем. Кликаем «Добавить». Теперь у нас внизу появилась надпись «Добавить аудио». Кликаем на нее. Теперь, друзья, в левом нижнем углу кликаем на «Звуки». Внизу видим две папочки «Извлечено» и «С устройства». Нам нужно выбрать «С устройства». Теперь кликаем на «Поиск». Находим нашу мелодию, которую я с вами Поделился. Вот оно. Джарико landscape Кликаем плюсик. Теперь нажимаем на треугольничек Play. Слушаем мелодию. У нас идут однообразные звуки, под которые мы будем подгонять маятник. Потом появляется вот такая дудочка, нам это не нужно, и мы эту дудочку обрежем. Как вы видите, посередине у нас находится курсор, и этот курсор у нас показывает то место видео, которым мы можем управлять, например, обрезать. И это мы с вами сейчас сделаем. Итак, я выбираю то место, где начинается звук, который уже не нужен, подгоняю курсор под это место. Теперь я кликаю на аудиодорожку, она выделилась у меня вот таким белым цветом. Теперь Теперь внизу я нажимаю на разделить. Дорожка у меня поделилась на две части. Мне нужно удалить правую. Кликаю на правую часть. Появился вот такой белый значок. Внизу корзинка. В правом нижнем углу кликаем удалить теперь друзья как мы видим у нас каждая фотография по умолчанию встала на 3 секунды нам необходимо подтянуть изображение таким образом чтобы они менялись в момент бита бит происходит там где у нас на аудиодорожке на гистограмме самая высокая область самая широкая вот сюда я подгоняю курсор здесь у нас будет происходить смена изображения теперь кликаю сверху на фотографию по бокам появились вот такие вот полосочки и я подтягиваю аккуратно и она должна примагнититься к курсору как магнит замечательно и друзья если между битами вашей аудиодорожки очень мало расстояния и вам неудобно работать вы можете двумя пальчиками всегда растянуть ваш видеоряд и вам будет проще и удобнее работать то же самое я делаю дальше с каждым изображением выставляю курсор, и подтягиваю изображение. И теперь, друзья, самое последнее изображение мы ставим в самый конец клипа. Подгоняем курсор под конец аудиодорожки. Кликаем на фотографию и подтягиваем в конец. Так, друзья, теперь обратите, у нас есть такой вот хвостик, концовка, она стоит по умолчанию. Это нам не нужно, реклама этого приложения. Давайте мы его удалим. Слава богу, это приложение хоть и бесплатное, но такую возможность нам дает. Кликаем на концовка. И вот этот вот отрезочек, этот кусочек мы также удаляем. Кликаем удалить. Теперь, друзья, нам необходимо добавить эффект маятника. Как мы с вами делаем? Мы выставляем курсор на первое изображение. Давайте кликнем с вами на него вот таким вот образом она у нас обвелось в экране вот такой зеленой рамочкой значит она активно и с ним можно работать кликаем внизу на анимация выбираем комбо выбираем маятник 1 дальше выбираем клип 2 маятник 2 ставим на третий клип маятник 1 маятник 2 маятник 1 маятник 2 1 2 после чего кликаем галочку теперь это приложение дает нам изменить обложку кликаем слева на значок обложка и я могу выбрать обложку из какого-то фрагмента своего видео или могу загрузить фотографию я выберу пожалуй фотографию вот такая обложка меня устраивает больше и кликаем подтвердить нажимаем сохранить сверху можем выбрать размер изображения я оставлю 1080p и 30 кадров в секунду и кликаем на стрелочку происходит экспорт видеоролик сохранился кликаем готово давайте друзья мы посмотрим Смотрим, что в итоге у нас получилось. Если мы допустили какую-то ошибку, наш проект сохраняется в capcat, и мы можем сюда внести соответствующие изменения. Если нас все устраивает, переходим в Инстаграм и публикуем наш Reels в Инстаграме. Кликнем на плюсик, внизу выберем Reels, добавить, нажимаем далее, вводим сюда описание, обращение к вашей аудитории, необходимые вам хэштеги. Далее выбираем поделиться в ленте или нет и кликаем поделиться. Работа закончена, наш Reels доступен широкой аудитории. На сегодня это все, друзья, если видео вам понравилось и было полезным, то лайки от вас для меня это приятное вознаграждение за мой скромный труд, делитесь в комментариях вашими успехами и не забудьте подписаться и продавить колокольчик, это поможет вам получать уведомления о новых уроках по обработке фотографий, видео и созданию интересных слайд-шоу. С вами как всегда был Серджио и фотошкола Art, Photo life творческих вам высот, друзья, и крутых Reels. До следующих видео. Всем пока.